Так, это будет прохождение дополнения, но, но, но, но, сюжетки, я боюсь, что я сейчас войду сюда и пропущу какой-то важный момент. Поэтому это либо будет после 18, либо после 19 серии, примерно так. В общем, у нас есть квест, у нас есть квест под названием... Возьмите компонент для создания легендарной брони, кажется... Точилы и молот, который мы нашли, очень понравились Броку и Синдри. Они даже обещали сделать нам легендарную броню гномов Но сначала нам надо сходить в косунгард Использовать ключ, который дал нам Брок Руническая атака в пламе ареса, чертеж, чертеж набора гномей брони Поэтому мы сразу сюда сходим И вот так как я буду просто вот сюда именно идти Меня не очень устраивает, что если... А, стоп. А почему телепорт не работает? Вы пока не можете отправиться сюда. Не понял. А куда я могу, блядь, отправиться? А, мир между мирами. Только сюда могу. Блядь. Ну вот кто, блядь, меня, нахуй, тянул, блядь, задействовал, чтобы я, блядь, побыстрее, нахуй, прошел сюжет. Теперь, блядь, своими ручками добираться до сюда. Стоп, то есть это получается, мне еще придется самому плавать, блядь этим что ли как их зовут да сумелиладить теперь они раздражают еще больше зато как приятно видеть что они доверяют друг другу да в целом это приятно так куда нам путь пусть она меня наебала метка Бля, 700 метров яхуй. в общем эти двое помирились Мир, почему ты служил одину если он так ужасен так ради карьеры же. Хочешь состояться как советник короля, приходится иметь дело со всякими психами. А что делать? Хороших мест мало. Фигасе. Мой первый хозяин был жесток, но с ним я научился прибегать к силе ума, что помогло мне потом на службе у королей и богов. Я был чуть старше тебя, мальчиком на побегушках и придворным шутом короля-фей. По ночам мы с друзьями веселились внизу. лесу. Нас звали проказниками и озорными духами леса чего мы только не творили дурили встречных людей и пока нашего хозяина веселили эти проказы нам все сходило с рук Эх, но однажды ему надоело и я понял что ему пора к счастью годы превратили меня из веселого проходимца в образец добродетели который ты сегодня собственно видишь перед собой ага Хорошо. Я не понял, это я новую область открыл или у меня тут уже был? Не, по-моему, по-моему, я тут не был. Ну, по крайней мере, шанс того, что я тут был, мало. Так, что-то меня это все напрягает. Да, я тут не был. Блять, Показать нам портал, в который я не могу Сюда пойти Красота Не, может быть я смогу его использовать Может быть я могу использовать эти порталы, но не могу использовать главный портал Ну что, погнали выполнять квест Воу, воу, воу, -во, что это за просадка сейчас была Ни хрена себе Мне аж немножко плохо стало Тут, кстати, нигде случайно птичек Кодина, нет? Вроде бы нет Так, пойдем сначала сюда. О, так, что у нас тут? Понятно, серебро. Блин, что-то на самом деле очень мало этих наград. Ну, вот, это В целом. Ну, то есть все, просто далее начали давать просто деньги. Деньги, предметы, предметы, деньги. Ну, то есть ничего такого. О, они там куют где-то. О, там надпись. Не надо прочитать. бля, что за просадка? Она меня напрягает. Раньше такого не было. Так, малой, прочитаешь? Сын. Мы сейчас будем читать. Тут сказано слава Мацагмиру, королю Гному. Доходит его правление долгим, успешным и мирным. О, так, а теперь давайте в целом. Спустя много зим цитадель Консун, Конунсгарда наконец была достроена. Мацагнир пригласил всех жителей на величественную церемонию в своем тронном зале. Там мы ждали речей нашего короля, обещавшего нам вечный мир и процветание. Новая Земля оказалась еще плодороднее в Эйтургарда. А с таким могучим стражем, как Регин, Регин или Регин, ну скажем все Регин, нам не страшны ни разбойники, ни темные эльфы, ни прочие силы зла. Воистину короля Мацагнира благословил сам Тюр. Слава королю гномов защитнику людей. Хм, похоже, они действительно любили короля гномов. В отличие от жителей Вейтургарда, Естественно. Интересно, что изменилось? Так, пойдем дальше. Тут ничего нет, но там это. Дружини, Добро пожаловать в Конунсгард. Еще один человек. Да? А, нет, ладно. После развлечений безумного короля. Там осталось много разных мерзостей. Так. Каких еще забав? Ну, разные. Жертвоприношения, чары, магия крови. Раньше у гномов это было сплошь и рядом. От старых трудно отказаться. А, -а, а, но в твоем случае не трудно. О, -о, -о. О Смотри, еще дракон. Где? Я все вижу. Где, блядь? На цепи. Да Надеюсь, где, блядь? Надеюсь, мы найдем алтарьяков. Замок огромный. Да где, блядь? А, вон он. ⁇ п, твою мать. Привет, братишка. Блядь, сказал, смотри, я все вижу, блядь. Да его там не видно, в тени скрылся. А, вот, кстати, это сам Алтай. Так, это, кстати, третий дракон, что вы понимали. Ой, блядь, да я не к тебя хотел, не слышал, да? Ой, блядь. Ой, а я не тоже... Могу. Я хотел на F нажать. А это -то -то на так, как там то но мы пока не спеша. Где там готов? Кто там нападает? Где? А, ты что ли? Нифига себе, напугать не решил. Мешается еще, блядь. Не так плохо. Ну, слава богу, молец изменился. Это очень хорошо. По пока... крайней мере. Опа, опа, опа, опа, опа. Ух ты ж, блядь! Бивать охуевшие, ребята. Так, ну-ка дай-ка попробуем. Да, отлично, работает. Так, отлично. Я теперь, наконец, знаю, как я могу спокойно убирать броник. Так, надежная реликвия настойчивость Чешуя мирового древа. Так, валиптичка. Она сама мне прям в глаза попалась. Так. Блин, всего 26 птиц из 51 за, за это самое, заубивал. Так, это подъемник или спуск, неважно. Блин. Фу, купаться отправил. Так, налево или направо, пойдем сюда. О! Напугать меня решил. Так, а тут будет интересно вообще какие-нибудь предметы? Сзади малой. И удар будет Да Интересная мысль И разумная Почти все части драконов полезны И наполнены силой Зубы, чешуя, даже экскременты Чего-чего? Дерьмо Очень мощные Голове с тобой весело ха <г |uz|> ха короче, мы поняли, он нас наебал. Сука. Но отец тоже подержал в Мне это понравилось, если честно. Блять, он его почти добил, пока я бежал. Так, а что это тут? А тут ничего, ладно. Давайте поднимем, а то мне будет лень потом возвращать. Да, блять, ну убрал свой щит. Нашл хуйник. Блин, здесь не так просто сражаться, если честно. Просто щит убрал и все, топор. Да я прям как Тор, если честно. Не знаю, меня прям не отпускать эта мысль, что я прям реально как Тор. Так. Пойдем пока просто дальше. То есть сейчас мы просто пока что исследуем. Ничего себе тут вход! О, два волка. Найдите ключ, чтобы войти. наверняка особенные. Надеюсь, легендарные доспехи стоят этих усилий. Вот. Найди и три штуки. тебе я верю. Легенде нет. У -у -у. А? Вот это сейчас звучало, если честно, весьма мило и даже приятно. Тут где-то, кстати, пти. Блядь, я не знаю. Мне почему-то всегда кажется, что этот знак указывает на то, на то, что здесь есть птица. Ну, то есть, ворон, который следит за всем этим делом. И он показывает глазиком налево. Не знаю, может быть, это правда какая-то... Какая-то, это самая Подсказка в целом. Но мы сначала, наверное, поможем дракону. Ну, то есть, мы можем и то, и другое делать одновременно. Пока он от плеча сидит со спиной. Со спины, не очень это самое легко лупит Так, дракон, подожди, ты пока меня не трогай, я еще это самое не пришел тебя освобождать, ты уже начинаешь. Подожди, подожди, подожди, куда я пойду? О, блядь, привет. Так, пошла первая. Вот вообще про них забывает если что. Теперь вторая. Теперь еще стрелы. О. А, то есть они даже сражались между собой, получается. Ну, ледяные эти твари и я сам. Давай-ка, блядь, еще разочек. Все. Вот этот вот. Блядь, я не помню, кто это. Просто что-то забыл. Блядь, ты скажи, я скажу. Пытаемся, блядь, блядь, еще. Ох, тебя в яйца. Давай тебе в голову. Хедшот. Но материалы с них пригодятся. Те же самые мирового древа, змея. Так, мне показалось, или мне все-таки показалось? Да, мне показалось из-за той вот штуки, вот из-за той, что тут птичка есть. Ну, которую надо убить. Так, там надо цепь опустить. Так, а вот здесь подняться, отлично. Пойдем. Так, у нас теперь два квеста. Освободить. Найти три ключа и освободить дракона. Все просто. Ну, как бы проще, по крайней мере, и быть не может. Так. А, мало, немножко по-другому пошел. То есть мы с ним даже разделились в дорогу. Правильно, надо осматривать все пути. Ну, по крайней мере, какие возможны. Так, надо цепь сразу опустить, потому что, зная меня, мне потом будет линь лазить. Единственное, что меня реально бесит, что при... ну, когда ты опускаешь цепь... Привет, какой ты красавец. А выглядишь ничего так. Похоже, правда, знаю. <м> <свист> Есть способы это выяснить, но они очень грязные. Пожалуй, не важно. Ну, вот это ты правильно сейчас сказал. Так, тут э <ались> э <свист> вот это место или что это обелиск защищает три руны три руны точно. О, так, правда, блядь, не еще тут увидим. Так, низко. Ну, пацаны... О. Блядь, блядь, блядь я блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, нет ладно уже хорошо но ты, блядь, блять где говно всех сторон. Так, надо сразу ее убрать. А, я понял. Все, я, да, я понял. А вот эти вот три руны, руны как раз, которые это самое. Да, я понял. Я понял. Ой, ну-ка, эти возьми. Они, конечно, не такие мощные, как сапог, Но мне нравится И меня все-таки, на самом деле, удручает то, что вот эти мечи не такие способные хотя мне было бы практически одинаковый урон да у них одинаковый сутки урон Ух, ты ж вот это сейчас было кухо так иди сюда фия Отлично. Так, где-то еще, по-моему, плевался наверху, не? Так, ладно, не отвлекай, короче, курицу. Так. Ава! О, он как разорвался как надо. Один, уже Тебе два бина. Ну да, мы ведь поступаем правильно. Ну, 50 на 50, если честно. Я же не знаю, что они потом делают. То есть, вдруг они потом просто убивают. Да? Ну, типа, по факту. Так. А, отлично. Блин, нихуя себе. Ну-ка. Да, все правильно, я подумал. О, отлично, и дверь открылась. Но это мы уже попозже разберемся. Сначала надо все-таки курицу освободить. Ну, проходит с быстрой. Отлично, кругами ходить не придется. Я ведь правильно? Правильно пос... Да, да, все верно. Так, стоп, что у нас здесь? Здесь у нас. О! Ну, конечно, блядь. Случайно просто освободил сундук, который я даже не заметил. А тут сразу твари полезны. Другому и быть не могло. Интересно, а вода подойти можно? Ну-ка. Или там все-таки чисто уже падение, и там ничего интересного. Ну да, понятно, ничего интересного. Но в целом, хорошо, что я заметил. Так, ладно, пойдем дальше сюда. Дальше, пойдем наверх. Так, думай. Думай, голова. Нам надо с какой-то с другой стороны подняться туда. Ну, здесь прохода нет. О, это что такое? А, здесь я был. Ну да, все-таки это, скорее всего, тот и проход и есть, куда нам надо. Ну, в целом, потом там где-то, наверное, повернуть, выйти. Ну, это, по крайней мере, я так думаю. Я не уверен. Тихо, тихо. Отлично. Минус пиявка. Стоять, блядь, боятся. <связь> Я вас пишу. О, тебя, тебя, тебя, тебя сразу. Пол хп уже нет оказывается, нифига себе. Где моя хпшка? Неплохо. <связь> <связь> Спасибо. Так, пойдем дальше. <связь> Сейчас я мне просто интересно. Да, это все-таки они издают этот звук. Надо запомнить, что этот звук, я не знаю, как его изобразить, но это они его изображают. Сын. То есть когда я его слышно, а уже не в первый раз я на это обращаю внимание, то это значит где-то рядышком птичка. Я еще стою. То есть он читает и переписывает для себя. Нифига себе Вот это, кстати, весьма хорошая идея. Так, новая легенда. Подобно отру Вейгурде, в Вейтургарде Реген был призван на службу главным стражем Конунскарда. Хотя иногда он пытается вырваться из оков. Эта почетная обязанность наполняет его сердце гордостью. Он выражает ее своим громовым дыханием, необычайно опасным для всего живого. Будь осторожен, проводя еженедельный обход в драконьих святилищ, Регин непременно попытается дохнуть на тебя. Убьет так, что уходи от него как можно скорее. А, подожди. Для... А, для него это не... не атака, а просто дружеская забава. Но тебя она убьет. Так что уходи от него как можно быстрее. Слухи о том, что присутствие Регина привлекает темных эльфов, не имеют собой никаких оснований. Король Модсогни защитит нас от любых зверей, как уже защищал в прошлом. Ага, так я и поверил. Блять... Вот это неплохая прям подпись в самом низу. Тихо. У меня полная ярость. Но она не просто так здесь лежит. Ой, злые эльфы. Хорошо. Ладно, давайте смахнем. Так, что Блять, охуел, что ли? всем страх потерял, блядь. Я... ой ой Ой-ой-ой-ой. Тихо, тихо, тихо, тихо, я вовремя блок поставил. Блядь, да что там взорвалось? Не, не, не, мы не будем спешаться. Я просто накосячил. Держись! Держись я уже иду. Ах. Я просто накосячил. Ну-ка, блядь. Я давно как раз злость не использовал. Ну, же ханика по нему сразу. Понятно. Ой, блядь, это нельзя отразить. Ладно, короче, я хочу позлиться, это честно, давно я уже никого не лупил, будучи в Яру. А, так вот что это за Где, Игорь, говно. И сюда. Да, Ярус реально долго тратится, но она еще больше тратится, когда я это сам. Бью его. Ну, то есть каждым ударом. Ловить. Кулак тюра А что он даёт? А, он съебался просто А, он просто за спину меня зашел. Конечно, живой Так, и что ты мне дашь? Понятно, 4000 серебра А тебе просто забили хуй, типа? Вообще красота, если честно мне нравится. Просто забили хуй, Решили здесь тусоваться. А, ну то есть в целом меня все равно один из камней привел к этому, как он называется, ключу. сила короля гномов велика. Что с ним случилось? Это Даже для сынов и конец Моцагнир стал вести себя очень странно. Две грозди. Те самые доспехи. Он нашел два материала, а третий так и не Вот она что. Понял. Очень интересная история. Так, а нам нужно вернуться к этому. Как его зовут <реклама> Вот к этой штуке, да. Да уже иду, я уже иду. Слушаюсь. Давайте его освободим. Как сложно, это им удалось. Так. Это типа спасибо было, да? Не за что, не за что. Эпические чары, высокий шанс получить прилив здоровья ненадолго повысить силу при ухудшении здоровья кратце до критического уровня, то есть до красного. А, спасибо, спасибо. Это мило. Так, теперь пойдем дальше. Теперь пойдем обратно. Нужно камешек вернуть. Освободите дракона. Опа, опа, опа. А, просто мог. Так, давайте посмотрим по бестиарии. Король гномов поймал Регин, Регина и заставил его быть стражем Конусгарда. Регин справляется плохо. Вокруг полно чудовища. Думаю, это потому, что его сделали стражем против воли. Мне кажется, король гномов ловил этих драконов с какой-то другой целью. Мне кажется, на самом деле, одна из целей была использование их чешуи, потому что они ее, скорее всего, меняли. Ну, сбрасывали или еще что-то. Те же самые клыки, и когти. Ну, то есть, ну, в общем, в не очень прям прекрасных целях, если честно, мне кажется, использовалось это все дело. Блин, промахнул. Сейчас повылазит, да, твари? О, что это тут у нас? ах хп. ах, хпшечка полная. Ярость вполне себе тоже ничего так. Ну ладно, без я бы сюда не попал. Так, ничего вроде не лежит, ничего вроде не спрятано. О, ярость. Все, сейчас сразу же тоже какой-нибудь босик появляется. Мы улупним этой самой яростью. Да, ну это там полезно. Я сейчас на вас волков натворю, блядь, алло. Он хуя бы умный, блядь. Так, ага. Минус один. С тобой тоже небольшая проблема это дело справиться. Ух ты, блядь! Э, Нихуя, если у меня загрызть хотел. Ну ксы, молодец. Хотел ярость подрубить, а не понадобилось. Откуда у всех? Откуда у всех этих тварей чешуйка мирового змея? Вот, вот, вот мне, блядь, вообще покоя не дает, если честно. Так, реликвия, хуиквия прислушаться на только немножко сейчас так подожди показала ладно так сюда еще надо будет камень принести не забыть Вот ну, тот синий о да это опор да это опор тебе говорю подъема алю скала на Подъем я сказал. Прости сипой. Ну, кстати, чуть-чуть чуть-чуть, но хп-шку уходит. Ой, блядь, не в ту сторону я, я попал уже хорошо. Да не, я вообще не собираюсь даже ждать, как ты там. Разберешься в себе. Ну и что? Блять, попал по нему, да блять, ебись Ой, ой, ой Смотри, уже ханика по нему пару раз Давай, все, поворачивайся ко мне Все, победа Изи Ой У нас сильные враги Да, да, вполне себе что это у нас такое? Редкий предмет чара повышения травы Короче, отправление на сопротивление. Ой. Так. Символ истины. Хорошо. Так, что это за дверь? Так. Мне, скорее всего, туда, поэтому я тут где-то поворот проебал, по-моему, если мне память не изменяет, да? Да, аначе мне не показалось. Сначала заглянем сюда все-таки. Или стоп. Не понял. Так, тут мы пришли, допустим. Я, мне, блядь, не показалось, что мы поворот проебали. Так, что-то... Ладно. Тут ничего интересного, тут тоже... Блять, неужто мне просто показалось? А малого сюда закинуть нельзя? Нет. Бля, мне что, просто показалось, что мы проебали поворот? Блять. Интересно. Так, птиц Одина я не слышу. Наверху какая-то паску долетает. Ладно, прежде чем что-то делать с душой. С способностью душ. О, А, я понял. А со спинки вообще никогда взять. Ладно. Он что-то просто не добросил. Давай вещи, бля. Ебучий случай. Так, ладно, я понял. Подождите. А, ее, наверное, подвинуть. Нет, ее нельзя подвинуть. Так, подождите -ка. Ну, давай быстрей. Так, я точно нельзя подвинуть? вырвать, подвинуть. Нет, вроде нельзя. Ух ты, блядь. А, ладно, не такие страшные. Я уже подумал, что вас стоит бояться. Так, о, спуск. Спуск, хорошо. Подождите. А как мне, как мне доставить сюда? Наверное, спуск не просто так сделан. <к� -к� -к да, мне 100% туда надо, а мы сейчас спустимся И Сделаем какой-то иной проход А я уже вижу Так, падай Так, ее сейчас принесет сюда Или мы ее должны... Да, мы ее должны, наверное, поймать И... А, понятно Ее автоматически саму сюда принесу Хорошо А, я могу упасть, но не могу подняться Понятно как я так сразу не заметил? Сто... А, нет, все все нормально. Все хорошо. Так, роняй. Подымай. Да, блядь. Ну, ты с ними, в принципе, справишься. А, я не могу ее нести, да? Все, не убиты. Блядь, да умри уже. Блак Тора, ледяной заряд. Сейчас мы, наверное, возьмем ту штуку, которую можно будет как раз перенести. А ну отстаньте. А ну отстаньте, блядь, я скажу. Стреляй, стреляй пока по ним. Я пока поставлю эту штуку. Лови. И еще, за. И еще. <свист> вот и все. Так. А, тут мозг будет, да? <свист> Блять, как я сразу не догадался. Так, нам потом обратно. Кругами, кругами. Ага. Ага. <свист> так, а, О, я же говорю. А, я же говорю. Ну да, кстати, если бы я сразу бы догадался, то это сам. То мы бы не смогли бы пройти, потому что нас бы остановили твари, с ними бы пришлось сражаться. Что также же логично. Давай попасть в прям отдельной серии. Продолжением. О, опять гном где-то хуярит. То есть мы сейчас где-то рядом с ними прошлись, да? Вот и еще один камешек. Зачем королю-гному была так нужна эта броня? Что в ней такого-то? Про две ходит много легенд. Слишком много. И поэтому сложно узнать про доспехи что-то наверняка. Но все легенды говорят, что эти доспехи дают наилучшую защиту. Ага. Очень полезная вещь для короля, которого не любил народ. Но да. от него осталась только оскверненная страна. Вот почему нельзя доверять легендам. тебе, своим глазам, инстинктом, верить легенде опасно. И этот риск редко оправдан. Ну, как скажешь. Он прав? Ну, честно. А ну, понятно, блин. Чега, блин. По-моему, здесь что-то не так. Дай, по-моему, здесь все-таки реально. Он трещит. Так, как я так, так, так, я не вижу. Что. Понятно, давай еще вот так вот сделаем. Не ночью, ну а будем еще по-ладно. Чем все? Враг здесь силен. Будночеку. ощущение, как будто в конце появится какой-то ультра-ультра босс и это самое. Бля, почему это делаю с спиной? Ну ладно. О, открылась дверь. Ну что, Пойдем, пойдем. Так, осмотрите смотрите цитадель. -да Хорошо. Да тут Ишь, Какая? Чего ты ожидал? О, Чего нам порядка? сюда. Наверное. Больше порядка. Не, все-таки серебро. Давайте посмотрим, что он здесь расскажет. один. Так, давай. Ого, сколько рук. Да уж точно. 6, 7, 8. Это же можно из 4 луков стрелять. Он предпочитал мечи. Глаза-то у него было два Он всегда так делает. <смех> так, ну ладно, это понятно. А как все-таки почитать они? Ну ладно. Мы, кстати, 10 из 11 миф нашли. Это вообще красота. Я не знаю, на самом деле, в какую сторону идти, потому что тут начинаешь теряться из-за этого. Ну хочется это все смотреть, везде побывать. Так, что у нас тут серебро? Я, блядь, не удивлюсь. Ты слышишь? Нет. Эх? Что слышишь, сын? Стоны и крики. О. -о, -о целой толпы. Э -э, наверное, старые духи, жертвы безумного короля. И все же звучит зловеще. Да. Это Правда, звучит зловеще. Но Тору, то это ни по Мой Тору, блядь. Кратус, то это ни по поэтому не страшно. Опа-опа-опа-опа. Казалось, это, да, это все-таки паутинка. Так, где-то слышу по у этого. Звук вот этот. Да-да-да-да-да. Все-таки не зря, все-таки интуиция на не было никогда. Так, что это у нас? Эпический предмет. Чары. Повышение скорости накопления вечной мерзлоты или жара на 7%. О, хорошая штука. Я уже запомнил, что эти звуки издаете вы Так что уже все Уже можете их больше не издавать Блин, почему я сразу не догадался, конечно, до этого Долбанул, намного лучше Я, кстати, это самое, не забыл, не забыл б реально прям целая отдельная серия Так что, ебать, нихуя себе Думал, такую выложку я ее попозже, блядь, Между сериями Ну, типа, прохождение дополнительное Ой, так будто, как будто... Привет, мама Ух ты ж нихуя себе заморозить меня решили. Да ты видел мои мечи мячи, оно. Так, тихо, тихо, тихо. Я ты знаешь, кстати, умею взлететь, что прикинь, Если ты меня сейчас заставишь разорвется, ты вообще пожалеешь об этом очень сильно. Да. Я ведь даже еще не разорв. Так, так, так, так. где-то тут стреляет, да китайцев Эй, так что это у нас такой редкий блин рукает для клинков низкий шанс получить за О, так а ч ⁇ нам не одета а, кстати да возьмем это будет полезная штука лучше лучше чем взрывы при убийстве получать хп -шку. так лучше крови да странная штука опа потайной проход за троном есть проход потайной ход ну конечно что за тронный зал без потайного ну-ка малой да ка я подвину ебучий случай король Который не смог спастись. Мой, как понимаю, два реликта у него. Да. Что-то мы с него -то взяли. Только вот не показали, что. Стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой. Это пошуршал Сын, возьми, пожалуйста О, там что-то А, это бестиарий Король гномов – один из сыновей Вальди. Он правил людьми Вейнгурга Вейтургарда и Конунсгарда. Сперва он был хорошим королем, но потом ему начало сниться, как его подданные умирают, и он почему-то решил, что их можно спасти, заставив охотиться на опасных зверей. Он поймал трех драконов, чтобы забрать их ярость, убил невинных людей ради их криков, а потом те же самые люди убили его самого, вернувшись в виде скитальцев. Это стало высшей жертвой. Говорят, из-за этих трех частей можно сделать какую-то легендарную броню. Писать. Так, а нам сначала налево. Или что, или тут вообще ничего нет? Блять. О, найден скиток. Добавленная легенда. О, какое горе, что я осознал свою неудачу только теперь, когда жизненная сила покидает меня. Боги явились ко мне во сне и потребовали платы за деяния моего отца в Нифльхейме. Мои подданы. Те... Кто считал меня своим защитником? Каждую проклятую ночь мне снилось, как их терзают, всевозможные звери. Их могут, мог защитить только я. И только с помощью двей Райдикра. Блять, какое сложное слово. Я поймал всех опасных зверей, которые мне удалось найти, и начал строить миф. Первые два ингредиента мне подсказывали сны: Ярость драконов и крики невинных. И хотя драконы во множестве губили, тех, кто пытался их изловить. А слушать крики невинных оказалось неприятнее, чем я думал. Все это делалось ради общего блага. С третьей составляющей все оказалось сложнее. Высшая жертва. Вот все, что мне было открыто. Я надеялся, что такой жертвой станет человечность, которую я потерял в ходе этих проклятых поисков. Теперь я знаю, что мне нужно было пожертвовать собой. Я оказался таким же глупцом, как и мой отец. Масагни, сын Блять, и Блять, нихуя есть запись. Интересно. Так, ну все, нам теперь на выход. Посмотрим, что они нам скуют. Так, третьего дракона мы освободили. забрал? Это, наверное, есть три ингредиента, о которых говорил Брок. Могу уверенно сказать, что никогда еще мои глаза не видели ничего более странного. Ну как Брок Опа. и Сенгри будут что-то делать из... из вот этого? Не сбрасывай гномов со щитов. Да, они уроды, но находчивые. Как-то они скулили простейшую цепь чуть ли не с кошачьей и птичьей слюны. Звучит как полный бред. Но это легенда. Если нужен умный совет, не обращайся к отрубленной голове. Мне нравится. Так, тихо-тихо-тихо-тихо. Ну все, погнали теперь. А как где выход-то, подождите. Я что-то потерялся, по-моему. Как это самое? Ч сюда пришел-то? А, нам сюда наверх. Тихо. Мне ведь не показалось Или показалось Ну ладно, давай сначала с тобой разберемся О, вот эти уже, вот эти уже потерьезные, пацаны Подожди, подожди, подожди, подожди, не лупи меня, блядь А то я сейчас вообще не разозлился, Так, теперь вот так. Так, хорошо. Теперь поразлиться, потому что это сам. Они меня начнут заебывать, блять, убивать на И Проще все таки любить, так, потому что они что-то реально сильные. Ну, по камере выглядит сильнее. Сейчас. Ну, а второй не еще. А, это удар удар зимя. Все, все, все, обратно. О, то есть я, я ярость могу в любой момент отключить. Какая красота! то есть я могу не тратить все это уже радно. А, а там же пыль мировая да да да да да, да, да, да. чистая сущность миров ладно пыль миро. короче мне что-то показалось что я слышал птицу ну дайте-ка я вернусь Не... Неужто мне просто показалось, блядь? Что то за знаки, блядь? Они меня всегда настораживают. Неужто мне правда тупо показалось? Блин, я настолько стал держим, блядь, птицами Одина, что они теперь мне слышатся везде. Тихо, блядь. Напугала. Короче, ладно, да, мне просто показалось, хуй с ним. Опа Так А, их еще и в правильном порядке Надо это самое, да? О А, это колокол Я понял Первый колокол, допустим Второй колокол Ага Ага, ага, ага Окей. Блять. Отлично. Ну тут все просто. Берем топор. Раз бросил, два бросил. Три бросил. Вот и все. А тут. Какая-то целая нехуя символ триумфа. Интересно, как тут все было раньше? В свое время Кононсгард был прекрасен. А выглядит красиво. до того как король Гномов сошел с ума. Логично. Как он такое допустил? Гном слепо верил в легенду и искал ее, не считаясь последствиями. Вот и результат, он про не Потому что доверился слишком сильно Ну, логично Так, давайте посмотрим, что они нам скрафтят если что. Мне это прям очень интересно, что они нам сделают Так, я могу в целом использовать телепорт Но я уже, ладно, дойду до них так Тут идти-то недалеко А, мне нужно именно к двум братьям вернуться Не-не-не, это слишком далеко Я сейчас заодно как раз проверю, могу ли я использовать этот телепорт как хочу ну, типа, любой телепорт я могу использовать как хочу, а именно их телепорт, который рядом с ними. Нет, нихуя. Блять, какая же это тупая хуйня, она меня бесит. Я не хочу просто туда идти, потому что, блядь, мне так нахуй, блять, сука, врата подсказывают. Сколько времени прошло, сколько у нас времени? 6 минут, варю ебаное не может быть я могу телепортироваться а потом вернуться обратно и типа не будет никаких проблем но меня все равно это мало устраивает где тут выход блядь? я начинаю злиться на эту хуйню все так это я открыл его это мы делаем круг где блядь, проход я не понял Ладно, хуй с ним. Погнали. Меня это начинает просто бесить. Не, может быть реально, сейчас я туда зайду и, и это сам. И потом смогу, и еще вернуться. А тут сейчас так хоть немножко сюжетки для вас будет. Ну, как хотя бы чуть-чуть совсем. Если ты решил кинуться в бездну, надеюсь, ты крепко подумал. Это твоя идея. Идти своим путем, так? Да? Проклятие. Отнесите камень. Единство обрыла. Здесь Тюр ступил за грань, и Камень Единства его защитил. Готов? Готов. Ну, если это все, был рад знакомству. Поверь мне. Сам говорит, никому не верить? А такой, а мне поверить, ебать. Ну-ка. Это невероятно! Я думал, что тут мозг! ха ха ха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 да. О, нет, она забрала камень. Конечно, забрала. Башня поглощает энергию камня. Так. Что-то происходит. Она движется, движется. Она знает, что делать. Камень сослужил свою службу. Мы выполняем заклинание тюра. И что теперь? Ну, не знаю, брат. Но мы сюда добрались, лучше уже позади. Так, в целом он прав. Ну, Конечно. Да нет, чё тут худшего-то? Они, конечно, и лезут, но... тюр -то был богом, а эта вся защита для него так, копейки. Ну а чё, ну по факту. Я могу просто стоять на месте, и вот они прям выходят, их прям убивают. Блин, они так классно разлетаются. Жалко, что количество монстров ну реально ограничено. Их очень мало разных, разнообразных. Они все друг на друга похожи. Просто с разными способностями, с разными атаками, разными сопротивлениями, ну, Так самое. нового. Хорошо, что все кончилось. Это еще не все. Тут дали большой А, нет, большой ка не Бестиарий, добавлен совет. Спасибо. Добавлен Где бей. же мы? О, похоже на Альфи! Так, это. Эльф. Ты, блядь. Сейчас я топор возьму. Ну, блядь, с тобой по-другому поговорим. Лови. Опа. Я все угли Сейчас я тебя Да ты хватит, блядь. И вернуться хочет. Ой, я его заморозил. Эффект заморозки работает. А зачем Ой, хорошо. А что там зали? Еще один? Так, убей кошмара, пожалуйста. И... О, попал. Дерегись! Да, блядь. Ты меня ну, сегодня заморозишься или нет? Сука. Вообще замораживаться не хочет, блядь. Ой, ладно. Огонь, Ой, Тебя я не увидел. Да, да, вполне что неплохо. Мы прошли. И куда же мы теперь? Я не знаю. Как я понимаю, мы между мирами, да, странствуем, тем самым. О нет! Снова хель! Ох ты! Они идут! Снова, да, враги тех самые. Ну ладно, здесь, в принципе, не так, Ну, тем более, у меня еще огни бы стоит, так что. О! Вот эта секретная атака неплохая, блядь. Сейчас было охуенно. Ой, отъебись. Еще раз сказал, отъебись. Ой, пацаны, пацаны, пацаны, смотрите. А, как сказать, что умею, но ничего не вышло. Значит, что умею. Ой, ой, ой, ой, ой. Да что, блядь, происходит? Алло, разозлился. Ну, кстати, что-то в ярости, кстати, какой-то это самое. За это да, там оружие, блядь, блядь, так бесполезно. Ой. Опа, уклонился. Блядь, он сделал присядку, я сделал уклонение в сторону, но он просто присел. Таймер кончился. Но мы идем по сюжету пока что <как> Поэтому продолжаем Так, что у нас тут? Это плохо. А я уже ярость проебал, да? Какой молодец, бля Так, ладно, молочки, Идем в бой Еще и стрелы идут в бой Так, сзади кто-то Слышу, сзади кто-то есть Раз, два, отходим Очень злой тролль Так, давай сразу вот так поступим ну тут и горит, и очень хорошо горит. А это радует. И если он горит, значит он не бежит. Сзади еще кто-то там доебывает. Он мне как-то пока что плохо. Ой, уклонился. Ой, не уклонился, либо А он огненный. А я с ним против, против огня огнем говорил. Вообще красота. О! Минус. Ой, разочек да, поебал на ступором? Доля тролля завершена Я, походу, выполнил Задание, убив всех троллей Звучит неплохо Так, хпшку можно? Блин, эти малые камни Еще такие бесполезные Мы это да. Но Просадка серьезная, конечно Так, слабая руническая атака, рубящий удар, бла-бла-бла Мне пока все устраивает Все, просадка закончилась, это хорошо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 А еще можно зажечь все жаровни и посмотреть, что будет. Кстати, насчет ещё... жаровни. Я еще не во всех жаровнях, да, побывал. А зачем волшебные руны? Может мы должны найти что-то в Мусфельхейме и Нифльхейме? Так, таймер кончился, а время-то уже прошу блядь. Но все таки вот эта просадка меня немножко удручает, если честно. Ну то, что с мировой.. мировой, змей, зверовой, блять, мировой змей. То, что я его так поднял достаточно высоко И потом его еще кто-то призывал Больше интересно, кто его призывал Еще разов. Это мне не дает покоя по сейчас, как говорится Так, мне М5, да, предлагают там. А, мне предлагают уже между мирами Подсоединиться, но нет Мы сначала к братьям Вы прямо сияете Ну, то есть Малет сияет А у тебя за бородой Ни хрена не разберешь Держите, пацаны как изготовить броню из того, что настолько... Ну... Ну такое. <свист> <Что>? Идин. Идин. <свист> <свист> это наша тайна. У нас свои методы. <свист> <свист> Сильная руническая атака. Удар по земле, вызывающий огненную волну. Все, блядь? Это все? Я готов к работе. Ты охерел. Так, королевский нагрудник Брока. Королевский нагрудник Синдри. Так. А, у меня же еще руны стоят. Точно. Блин, это надо снимать. Это надо так смотреть. Значит, руны защита удача повыше. Но чуть-чуть меньше восстановления. И не дает сил. Но у Брока. Блядь, нихуя себе. А что у Брока-то это самое? А, этот удачи прибавлю. раз. Вот это намного сильнее. Сильнее. Плюс повышение скорости накопления ярости, а тут уменьшение шанса получить защитный барьер поглощающий. А, умеренный шанс получить защитный барьер, поглощающий урон от вражеских атак при совершении рунической атаки. То есть я должен выбрать три сета брони. Три части брони, потому что видите, высшая жертва. Я либо выбираю королевский нагрудник Брока, либо Синдри. Все одно из двух. Но у меня больше нравится Брока, потому что у него выше, естественно, сила и защита. Но удачи нет. У этого же руна и защита. Но рунами меня не так часто пользуюсь. Поэтому создадим-ка вот это. 20. Раз, два, три. У меня 500 тысяч. Они просят 20 тысяч. Ну ладно, давайте создаем вот эту броню. Отлично. Смотрите, с клеймом, с их в общем. Так, закрыть. Теперь броня для рук. Королевские перчатки Брока. Или... так. А, ну здесь то же самое. Руна защита, удача, восстановление. Сила, защита, удача. Ну, здесь есть восстановление, а тут нет восстановления. Все просто. Теперь, видите, крики невинных. Мудрость огня увеличивает всего наносимого урона от огня от 50%. Повышает скорость накопления ярости на 10. Нет, давайте берем урон от огня. А теперь... Плюс, подождите, восстановление. А что для бедер? Для бедер повышает накопление ярости. И увеличивает... Бля. Холод и огонь. В целом мне нравится... Да, придется вязать, наверное... Бля, но здесь атака повышается на двадцаточку. Двадцаточка. Здесь вообще копейки. Здесь на 35 меньше. Ну, потом мы можем вот эти, конечно, броньки делать. Потому что ехать туманов. Это все надо ехать туда далеко и надолго. Ну, плюс... Здесь всего два или три гнезда, да. Ну ладно, давайте пока фиг с ним. Все сделаем броковское. Здорово. Я хочу посмотреть, как я буду выглядеть во всем броковском. Так. И тоже накопление ярости. Блять, ну вот это вот огонь. М -м -м -м -м. Нет, ладно. Сила. Так, что я решил, то я решил. Так. А теперь как это улучшить? А, асгардская сталь нужна. Канки улучшить. Броня для рук тоже асгардская сталь. Броня для бедер, естественно, тоже асгардская сталь. Рукояти. Низкий шанс получить прилив здоровья при убийстве. Чешуя мирового стрелы и чуть-чуть денюшек. Но она, конечно, хуйня. Ну, похуй, Конечно, поют. Ну, полезная штука, но не мое. Так, это купить чары можно. Опа! А, ну это специальные чары. Да, понятно. Продать накрутка. Чары, ресурсы, камни воскрешения. Так, а теперь давайте посмотрим на Кратуса, как он будет выглядеть в этой великолепной броне. Так, заменить. О! Сразу. Опа. Вообще красота. Ну, прибавляю восстановление. Ну, ладно. Так уж и быть. Ничего страшного. Так. Опа. Тут теперь убирает живучесть. Так, тут три гнезда, кстати. Что мы там находили? О, бля. Повышать скорость накопления вечной мерзлоты или жара. Высокий шанс получить благосостояние защиты. Высокий шанс прилив здоровья на док повысить при ухудшении здоровья. Повышение скорости накопления вечной мерзлоты или жара на 7. Идеальная печать мира и знак стихий. То есть вот эти две руны можно в целом использовать. 7 плюс 7, 14. Ну, кстати, полезная штука. Мы еще, оказывается, скорее всего третью не нашли. Их должно быть три, скорее всего. Так, повышение скорости накопления вечной мерзлоты, защита, здоровье. А что-нибудь атаку вообще прибавляет? Нет, а живучесть, руны, восстановление, живучесть. Ну, да, секс, да, вот это возьмем. Полезная штука. Так, теперь сюда. Так. аж, живучесть только убирает. Пах, сила 201, У, -у, У, красота. Руны, а, ну да, кстати, вот так вот при ухудшении зарокации кри до критического момента символы все эти блядь, ни хера себе понаходил бесполезности их можно менять просто каждую секунду теперь у меня только здесь двоечка бедный талисман блять ну я хотел сказать что ты еще хотел сказать хорошо а, что ну, вы поэтому блять а броник то ничего так выглядит ну, кстати посмотрите ну, то есть, сет, это я вот это вот прям сет. Сказать. Он прям выглядит, ну, прям По вот, моему, вот однородно. Я, кстати, нигде клейма все их не равно? вижу. Они же делают где-то клеймо. Бежать, я так с тобой На топоре есть. Ты меня ну ладно. Я же говорил, все так, а теперь я могу, да, пользоваться порталом, как я хочу? Сын. Отлично, наконец Это радует. Все. Потом мы будем телепортироваться. Там я еще буду огни зажигать. И все будет видно, когда я пойду лупить этих самых. Пойду лупить семерых этих. Ну, остальных. Как их зовут-то? Ты скажи, я скажу. Валькирий, Валькирий. Так что подписывайтесь на канал. Ты что там наверх смотришь? Куда ты там? Ну-ка вниз посмотри. Вот, вот так-то лучше. Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх, предлагайте игры для обзора. Спасибо, ребятушки. Пока-пока.